Друзья, всем привет! Сегодня поговорим об артиклях. У нас есть два артикля. Неопределенный артикль и определенный артикль. Неопределенные и определенные артикли нам показывают то, что в предложении далее следует существительное. То есть, если у нас есть артикль в предложении, то после него идет существительное. То есть у нас есть неопределенный артикль A. Например. A bottle – бутылка. В живой речи артикль A звучит как A. A bottle – бутылка. Um, или же, скажем, a tree – дерево. Или же, скажем, a squirrel – белка. Если неопределенный артикль ставится перед uh, существительным, начинающийся с, гласный, с, с гласного звука не обязательно с гласной буквой, с гласного звука, то тогда артикль A становится артиклем N. И вот эта вот буква N, она становится связующей N. Например, Annaple. И у нас есть определенный артикль, который звучит так. The. В живой речи он чаще всего звучит как The. Например, The Bottle, The Squirrel, The Tree. Если определенный артикль «the» ставится перед существительным, начинающимся с гласного звука, не обязательно с гласной буквой, то мы, то этот артикль будет звучать как «the», например, «the apple». Так, в чем же разница между определенным артиклем и неопределенным артиклем? То есть мы знаем, зачем нам они нужны. Нам артикли показывают, что далее следует существительное какое-нибудь. Например, белка, стол, бутылка, человек, скажем, одушевленное, существительное. В чем же разница между этими двумя артиклями? Я прям вам например, и объясню. Я у моста Джорджа Вашингтона. Тут есть небольшой парк и смотровая площадка, куда люди приходят посмотреть на мост со стороны. Вот, например, я вижу человека. Я как бы не знаю, кто этот человек, что это за человек. Я просто говорю, что я вижу человека. То есть мы употребим неопределенный артикль. А теперь уже во втором предложении мы говорим, что Человек ушел. Теперь мы знаем, о каком человеке мы говорим. Теперь мы знаем. Это тот человек, которого мы ввели в первой части истории. А история всего из двух приложений. То есть, когда мы знаем, о каком конкретном существительном мы говорим, мы употребляем определенный артикль перед этим существительным. Или, скажем, такой пример. Люди ездят на велосипедах. Мы имеем в виду всех людей в мире, правильно? Мы не имеем в виду конкретных людей. Тогда мы не употребляем определенный артикль. Мы вообще никакого артикля тут не употребляем, так как неопределенный артикль перед множественным числом не ставится. Или вот рассмотрим этот пример. Я вижу город. Мы знаем, о каком городе мы говорим, какой город я имею в виду. Я могу и не знать. Я просто вижу город. Тогда я скажу S-City. А дальше я могу сказать, что город большой. Тогда мы скажем The-City. Потому что мы уже знаем, что мы о каком-то городе говорим. Не о любом городе в мире, а мы говорим о каком-то определенном городе, который до этого мы ввели в контекст. То есть в первом предложении мы сказали «я вижу город». То есть мы имели в виду город как представитель всех как существительное, которое обозначает все города в мире. И это один из них. Но, а когда я говорю, что этот город, этот город большой, то мы, конечно же, уже должны иметь в виду, о каком городе мы говорим. Потому что как так мы ни с того ни с сего будем говорить, что город большой. Какой-то город мы должны иметь в виду. Поэтому мы употребим... Определенный артикль, то есть мы имеем в виду какой-то определенный город. С позиции исчисляемых или неисчисляемых существительных существительных во множественном или в единственном числе определенный артикль the ставится перед любыми из них. Это даже и запоминать не надо. Однако неопределенный артикль A не ставится перед существительными во множественном числе и перед неисчисляемыми существительными. Нулевой артикль – это когда артикль не ставится вообще. Артикль, в основном, конечно же, есть исключение, не ставится перед названиями городов, стран, именами людей, кличками животных. Ну, например, Нью-Йорк, Москва, Россия. Саша, Маша, Альфа, Рекс. Друзья, итак мы разобрались с артиклями очень кратко. И наш урок подошел к концу. Мост Джорджа Вашингтона. Конечно же не относится к нашему уроку, однако я не мог не удержаться и не заснять его, так как я уже нахожусь здесь. По данным Википедии, на сегодня этот мост является самым большим в мире мостом по числу автомобильных транспортных потоков. 14 полос для движения. Очень большая пропускная способность. Проезд по мосту, кстати, платный. И мост генерирует почти 1 миллион долларов общей выручки в день. Итак, этот урок я снимал неподалеку от моста Джорджа-Вашингтона, первого президента США, и увидимся в следующем уроке.